Всем привет! Сегодня мы будем выживать в транспортной системе черной мезы И мы будем пытаться выжить. Начинаем с прибыти! Начинаем! Кстати, это долголетие потому что это был великий долгострой Благ, меза, черная меза. 15 лет разрабатывали, короче. И мне кажется, это достойно того, что даже самые низкие люди должны узнать об вот этом море майки. Так, человек, у которого два подписчика, начинает играть в черную Смотрите, тут есть все. Киньте, типа, при пожаре или аварии восьмику натураль. Научно-исследовательский комплекс Черная Меза, Нью-Мексико. Доброе утро и добро пожаловать в транспортную систему Черной Мезы. Нет, Этот автомати... Кстати, мне кажется, то, что мне нужно аудио изменить тут. Громкость звуков, Громкость музыки. На восемьдесят звуки. Зеленый поезд предоставлен для обеспечения безопасности и удобства сотрудников исследовательского центра Черная меза. Текущее время сорок семь утра. Температура вне комплекса тридцать градуса. Они даже это сделали с ожидаемым увеличением до 41 градуса. В комплексе Черная Меза постоянно поддерживается комфортная температура в 20 градусов. Кстати, у меня немного подвагивает этот... Видео. Да блин! Опять! Ну зачем? Все заработало, потому что у меня постработка там была интерфейса очень крутая. Из-за этого у меня все лагает. А вот тут у меня все нормально. Чики-пуки. Так. О! Система перемещения блокнеза. Выход там есть. Ладно, можете сами почитать. О, кстати, там есть первая помощь. Хэф. Но ну, думаю, все люди поймут, что это хэлп. О, там, там они немного не сделали, не Видели? На, на тип... Вот Приоритетное место для инвалидов и беременных женщин. Этот поезд направляется из жилого комплекса уровня 3. Испытательные лаборатории сектора С. Если пунктом вашего назначения является зона повышенной безопасности за пределами сектора С, вам необходимо будет вернуться на центральную транспортную платформу в зоне 9. И Окей. сесть на поезд повышенной безопасности. не ну, будем базарить сейчас. Если вы еще не передали ваши идентификационные данные в биометрическую... систему, то да мне не нужны ваши данные. Об этом сотрудникам черной мезы, прежде чем вы будете допущены в защищенную ветку транспортной системы. Да мне не надо этого. Мусор. Нажать. О, кстати, у меня еще есть это. Они даже... Они даже консоль сделали специальную. Без бега, по причине Минусе. высокой токсичности материалов, свободно хранящихся в помещениях черной мезы, курение и прием пищи в пределах транспортной системы запрещены. Да. Ну круто же, да? Я могу изменить качество видео, чтобы было круто, круче именно смотрелось. Застреншоти? За Это очень выглядит круто. Пожалуйста, не высовывайтесь из поезда во время поездки. А что? Не пытайтесь открыть двери до полной остановки поезда на платформе Я хочу сделать В случае чрезвычайной ситуации оставайтесь на своих местах и ожидайте дальнейших инструкций. При необходимости покинуть поезд, в первую очередь эвакуируются инвалиды. Пожалуйста, не приближайтесь к только ведущим путям и проследуйте на станцию экстренной помощи до прибытия аварийно-спасательных служб. Вот то да, это первое, что они сделали, ведь это за видеонаблюдением. -видео а нет, это пока они сделали там лечащие встали. не буду, не будет загрузить, что мы уже загрузили, очень долго было, а тут даже водичка есть, а тут походу нет, нету загрузок Понятно. Блин. Загрузка, загрузка. Ладно, впрочем. Русификатор очень классный. Рез воды. <реклама> да. При пожаре система переезда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 У вас есть друг или родственник, который мог бы стать ценным дополнением к команде Черной Мезы, открытые вакансии в отделах погрузочно-разгрузочных работ и службы безопасности. Для дальнейших справок обращайтесь к сотрудникам Черной Мезы. О, Если реалитет... У вас есть коллега, специализирующийся на теоретической физики, биотехнологии или другое высокотехнологичное когда они образ. сказали бил, пожалуйста, обратитесь Я в наших дел кадров а, блин СВ мне это надо было <св> черная меза, работодатель <св> равных возможностей Ух, я это сделал просто, чтобы было на бревнушке. кстати, полететь можно. <смех> Окей. Напоминание всему персоналу Черной Мезы. Одним из требований для продолжения работы в исследовательском центре Черная меза» являются постоянные замеры уровня радиации и биологической опасности. Пробок запланированного анализа мочи или проверки на радиацию ведет к немедленному увольнению. Если вам кажется, что при выполнении своих обязанностей вы облучились радиацией или попали под воздействие иных опасных материалов, немедленно сообщите об этом своему офицеру по радиационной безопасности. О, технику... Жемен! Жиманичку. Но... Опасности. Жиманичку. За... Круто! Здесь испытательным лабораторием и центром управления.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 Итак над этом видео всем Все, спасибо за просмотр, всем пока!